Всем привет, ребят! Сегодня про фриланс поговорим. Вы видите довольно жесткую картинку этого ролика. Если не видели, то и ладно. Дело в том, что я считаю фриланс сейчас довольно слабым вариантом для хорошего заработка. Потому что фрилансер, да, человек, который работает просто на удаленке, работает дома за компьютером, он зарабатывает не очень много денег. Я мало знаю фрилансеров, которые вывозят больше 100 тысяч рублей в месяц. Согласитесь, это суммы очень скромные. Поэтому, что я вам рекомендую? Ну, во-первых, если вы не знаете, что такое фриланс, во-первых, во-первых, Обязательно почитайте преимущества и недостатки фриланса в Википедии. вот Довольно интересные. Во-вторых, рекомендую вам хорошую книгу «Переход на удаленную работу». Если вы уже занимаетесь фрилансом, если еще не планируете заниматься фрилансом или планируете заниматься фрилансом, я эту книгу получил. Подписку оформил. Ну, действительно, забавно, интересно, прикольно. А, про фриланс подробно. Не так коротко, как в ролике. То есть, прям вообще. то есть Тут есть истории реальных людей. Короче, все это очень прикольно. Так вот, что я хотел сказать про фриланс, ребят, если вы сейчас зарабатываете в интернете 0 рублей, я рекомендую: находите любую биржу фриланса, любую. И, например, начинаете фигачить тексты. Смотрите, сколь, за сколько люди пишут тексты, за сколько пишет тексты вот эта дама, например. Пишите дешевле. Разобраться с этим можно за сутки, то есть можно за сутки начать писать тексты. Не можете писать тексты, делайте дизайн, не можете делать дизайн, делайте сайты. Не умеете делать сайты, найдите в интернете бесплатные курсы, научитесь делать сайты. Научитесь делать верстку. Верстка делается как два пальца просто, продавайте. Но, я рекомендую вам сразу думать о чем? Думайте о том, чтобы на вас работали люди, думайте об организации. Почему я говорю, что фриланс сейчас а, скатился? Потому что это люди, они... Они живут другой жизнью, они не живут жизнью людей, которые там на заводе, да, но большая из них часть, каждый день. Они могут работать в любое время, у них есть конкретные заказы, они могут работать там, э, лежа на пляже в Таиланде, да. Но есть один минус, у них очень суровый потолок заработка. Потому что, во-первых, фрилансеры редко получают очень дофига, во-вторых, им нужно бегать и искать заказы. Всегда нужно быть чуть выше этого. Для старта, ребят, используйте фриланс. Прочитайте книгу, я оставлю ссылку в описании, прикольно используйте фриланс для старта но потом сразу даже не то что потом там через месяц уже когда вы заработаете первые 20-30 тысяч рублей на фрилансе начинайте вкладывать в свое дело начинайте вкладывать в трафик создавайте e email рассылку создавайте паблик вконтакте создавайте свой youtube канал начинайте рассказывать как вы делаете сайты примеры кейсы и главное подминайте под себя других людей помогайте другим людям делайте давайте им возможность работать на вас делайте вместе а находите чуваков, которые пишут тексты дешевле и просите их писать тексты дешевле, продавайте их дороже. То есть, ребят, всегда хорошие деньги или очень высокий уровень специализации, или отличная организация процесса. Я рекомендую, ребят, если вы ничего не зарабатываете, попробуйте фриланс. Зайдите на любой сайт, я вот ну, зашел на фриланс.ру, он не нуждается в рекламе. Есть еще fl.ru, он тоже не нуждается в рекламе, можете там зайти, он помнит, или другой сайт, или такой же, fl.ru, по-моему, называется. Другой же сайт. Ребят, то же самое. Конкурсы, вакансии. Смотрите, сколько работы. Работы просто горы. Срочно. Проектирование капремонт. Требуются копирайтеры. Дизайнер для оформления видео. Ребят, вот оно. Нужно оформить 30 видео. Ребят, пожалуйста, ищите. Почему, почему? Я не понимаю. Просто вы сидите тут. О, панда, когда новые видео, панда. Вот вы заколебали уже. Пацаны, смотрите. Смотрите. Курсовые работы на заказ. Копирайтер, контент-менеджер авторы статей, рерайт текстов, рерайт текстов, просто сел текст, переписал, ребят, 5000 рублей проект вон, платят, адаптивная верстка двух сайтов, боты в инстаграм, ребят, да все можно делать, почему вы сидите, я вообще не понимаю, как, что нужно сделать, чтобы вы начали что-то делать, это смешно, у меня под, под 5000 просмотров на ролике, мне пишут 2-3 человека в личку, благодаря, что они что начали делать, заработали первые там, 10 тысяч рублей в месяц, а остальные сидят, панда, Разжуй, положи в рот и за нас, пожалуйста, еще перевари, потому что мы не можем, мы тупые. Ну, если вы тупые, ребят, все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и удачи вам, если вы тупые, если до вас не доходит. Научиться делать сайты на WordPress у меня заняло два вечера, когда я учился в институте. Вы сидите, панда, мы ничего не понимаем, панда, что делать, мы дебилы. Ребят, может быть, лох это судьба? Не думали об этом? Может быть, если вы нищий, если у вас там в месяц э, доход меньше там 50 тысяч рублей, может быть, это судьба, ребят, не думали? То есть, может быть, может быть, ну, вы созданы для того, чтобы хорошо, кто-то должен зарабатывать мало. Окей? Может быть, это именно вы? Все, тогда, ну зачем вам этот канал? Зачем вам? Ну, Все, спокойно, продолжайте. Ребят, фриланс это не паханное поле. Но почему я не уважаю фриланс? Объясню. Здесь нужно реально работать на других людей. Я люблю, когда люди работают на меня, а не когда ты работаешь на других людей. И во фрилансе, конечно, сейчас очень упали э, прайсы, упали заказы. Но если вам нужно заработать первые 10, 20, 30 тысяч в месяц, это более чем реально. Просто научитесь что-то делать и это продавать. Это, кстати, и в жизни работает. Но поскольку у нас про заработок в интернете, я про заработок в интернете.